Здорово! Ну... Как ты? Мне поступила информация о том, то, что на тестовом сервере наконец-таки допилили новые авторулетки. И сегодня мы с тобой залетим на этот тестовый сервак, где все и посмотрим, как это дело работает на практике, а также заценим шанс выпадения в этих новых авторулетках. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барби Херп, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Короче говоря, заход. Входим с тобой в донат меню. Как видишь, у меня огромное количество коинов, но к сожалению только на тестовом сервере. На основу придется донатить, чтобы приобрести эти новые рулетки. И к сожалению, пока непонятна окончательная цена, а именно стоимость каждой такой рулетки. Сейчас здесь указано один коин, но я тебя уверяю, такой цены не будет на основных серверах. Я думаю, данная рулетка будет стоить как минимум полторы тысячи коинов, возможно меньше, возможно больше. Пока что разработчики не делятся данной информацией короче говоря я закупил себе 10 таких рулеток и сегодня мы с тобой их все откроем посмотрим что нам вообще может из них выпасть я думаю на какие-нибудь bugatti на какой-нибудь rolls-royce кулин и все тому подобное нам с тобой рассчитывать особо не стоит в данных рулетках. не знаю как здесь настроен шанс выпадения это все-таки опять же тестовый сервер ну кстати в первой рулетке нам с тобой сразу выпадает lexus gs3 довольно неплохой автомобиль я не скажу что прям супер топ что-то супер дорогое но тоже довольно неплохо наверняка когда все это дело добавят на основные сервера, с шансом выпадения абсолютно будет все обстоять по-другому. Хотя, обрати внимание, уже во второй рулетке на тесте нам с тобой выпадает копейка. Неужели они уже и здесь настроили этот шанс выпадения? Первое, что мне сразу кажется, чего тут реально не хватает, это кнопки крутить еще раз. После открытия каждой такой рулетки, нам с тобой заново приходится заходить в инвентарь и открывать по новой каждый раз всего-навсего по одной рулетке. Это довольно неудобно, и надеюсь, разработчики все-таки добавят дополнительно кнопку крутить еще раз заметь в третьей рулетке нам с тобой выпадает двенашка я думаю это конечно же не окуп если учесть ту же стоимость рулетки примерно в полторы тысячи коинов ну вот в четвертой рулетке нам с тобой выпадает уже camry 3.5, что довольно неплохо но опять же окуп ли это открытие данной рулетки остается под вопросом естественно на какие-нибудь супер дорогие автомобили по типу какого-нибудь rolls-royce кулина на или bugatti широн шанс будет просто колоссально минимальный ну Хотя у одного моего подписчика, который с добавлением новых рулеток приобрел себе тогда самую дорогую и всего одну штуку: выпало Бугати Дива. И он тогда нереально поднялся. Грубо говоря, с одной рулетки сделал порядка 130 миллионов рублей. По-моему, это та сумма, за которую он продал ту самую дива. Ну вот, выпадает нам с тобой пока что среднячок, а именно Hyundai Sonata. Интересно, упадет ли мне что-то реально годное с этих 10 рулеток? Пока что особо что-то, честно говоря, не прет. Ну вот, вот это уже гораздо интереснее BMW m 4 стоимость данной быхи если я не ошибаюсь что-то в районе 7 миллионов рублей что уже довольно неплохо довольно интересно явно поинтереснее какой-нибудь двенашки ну или той же сонаты Блин, мне реально очень нравится звук который добавили в эти рулетки в момент именно кручения ну вот выпадает нам с тобой уже и AMG a 45 тоже довольно неплохо блин лично как по мне в данных рулетках не хватает еще возможности как у нас есть на контейнерах продать сразу моментально товар, который тебе выпал. И у тебя есть кнопка забрать авто, или есть кнопка продать, грубо говоря, там за 70-80% процентов стоимости данного автомобиля. Ну вот, вот это уже что-то реально интересное. Наконец-таки нам с тобой выпало что-то очень довольно дорогое, а именно Porsche Taycan. В автосалонах он стоит в районе 15 миллионов рублей. Вот это уже, я думаю, окуп. Следом нам с тобой выпадает Huracan, стоимостью в 12 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, в автосалоне, что тоже довольно круто. Наконец-то нам уже посыпались интересные тачки. На тебе еще выпадает нам с тобой Lamborghini Урус. Блин, Урус это вообще круто. Госстоимость Урус 20 миллионов рублей в автосалоне. Даже если его по-быстрому слить в Гос, мы с тобой выручим моментально 10 миллионов рублей. Ну а на этом все. К сожалению, больше ничего интересного нам с тобой с 10 авторулеток не выпало. Никаких Бугатти Шеронов, никаких уж тем более Бугатти Дива мы с тобой не увидели. Но мы открыли всего-навсего 10 таких новых новых рулеток. Если судить по шансу выпадения, довольно неплохо, довольно интересно. Не падает, конечно, нам с тобой только все самое крутое, самое дорогое, конечно же нам с тобой падают и копейки, и двенашки, и все тому подобное, но также падает и среднячок, а самое главное падают и довольно дорогие автомобили стоимостью в 15-20 мультов, что уже довольно круто. Если тебе будет интересно, то обязательно напиши мне в комментариях, и тогда я сниму для тебя еще один ролик, где открою уже 20 таких авторулеток, и авторулеток выбить все-таки что-нибудь крайне дорогое ну а на этом у меня пока что для тебя все пока